Мойнсен, добрый день. Наш телеканал продолжает знакомить зрителей с самыми необычными личностями, с самыми необычными персонами. Это отвечает нашему девизу. Мы приглашаем всех, кому есть что сказать, а интересует нас мнение людей. По всем актуальным проблемам современности, начиная от того, что в России меняют конституцию, обновляют сроки до коронавируса, до популярного в России слогана «Возродите СССР», и вот сегодня у нас будет очень необычный гость, это самый знаменитый, можно сказать легендарный сатанист, да-да-да, сатанист, самый знаменитый сатанист России Ворекс, или Варекс. На мой взгляд, Урокс является уникальной личностью, и он действительно самый известный сатанист России. Но факты таковы, именно он в 1998 году открыл первый сайт сатанинской направленности. Наверное, уже немножко сайт сатанинской направленности, наверное, вы уже, уже испытываете некие определенные эмоции. Но ваш покорный слуга был первым журналистом, который в 1999 году смог не просто взять интервью настоящего сатаниста, именно Урокса, не просто у настоящего сатаниста, а взять это интервью, опубликовать его. Ну просто, конечно же, после этого газету закрыли все-таки даже в те вегетарианские времена. Однако те, кто смогли прочитать интервью с ним, увидели, получили представление настоящее о том, что такое современный сатанизм. Узнали очень много забавного, любопытного и так далее. Я думаю, расширили, так сказать, свою эрудицию. Но как бы то ни было, он действительно уникальный человек. Почему он самый известный сатанист в России? Кроме того, что он первым создал сайт такой направленности, это огромная библиотека, можно сказать, философская библиотека. Ворокс единственный, первый, первый, повторю, единственный, и не только в России, но и во всем мире, кто развивает сейчас теорию сатанизма именно с научной, с научной и философской точки зрения. И при этом он не исключает то, что обычно как бы сопровождает представление о сатанизме, это оккультизм, магия и так далее, и так далее. Но он делает это, так сказать, по-современному, критикует современное понимание оккультизма. Вот как он его критикует и что такое сатанизм, мы с вами и узнаем. Итак, он в этом первый. Первый и, по сути, единственный до сих до пор, кто развивает теорию сатанизма не как вариант эскапизма, ухода от социума, а с исключением мировоззрения социальных, и политических вопросов. Он выступает, что для нас особо интересно, для тех, кому не интересна и сатанизм этот как бы там ужасный, да. Он выступает за русский социализм, справедливое, как он считает, русское обустройство социума и против марксизма. И вот это еще один момент, который заставляет нас, просто заставляет нас действительно с ним поговорить. Мы поговорим о коронавирусе и, естественно, о возрождении СССР и о том, Э, захватили или уже наконец пришили власти кстати, к власти в России сатаниста, да, поскольку Ворокс очень уважает Путина, насколько я знаю. О а всем этом мы с ним побеседуем. Э, ну и еще немножко объективки. Э, Ворокс единственный, кого из сатанистов в России принимали всерьез и принимают всерьез научные круги. То есть он первый, например, читал лекции не где-то а, во многих вузах Москвы, в частности. На философском факультете МГУ в Российском государственном гуманитарном уни университете он единственный, опять подчеркну, единственный сатанист сатанистов РФ, кто принимал участие в научной конференции, я сейчас вспомню ее название, и делал доклад "Концепция и архетип сатаны, современное состояние. Конференция называлась «Закат до рассвета», такое характерное название «Тарантиновская. Ночь как культурологический феномен». И этот э, материал этой конференции до сих пор можно найти в сети. Э -э, еще интересный момент в том, что, являясь э, активным сторонником э, русского мира, русской справедливости, русского социализма, э, Ворокс, конечно, является как бы моим идейным противником. Он э, против этой Европы, против капитализма. Это слово меня вообще смешит достаточно сильно, но мы об этом во всем с ним подискутируем. Ну и наконец отмечу еще один момент, Воркс э -э, не скрывает того, что он был судим, э -э, судим по 282 э УК РФ часть 2, насколько я понимаю, он оскорбил э чувство верующих. Вот тоже будет интересно поговорить о том, как чувствует себя сатанист в православной стране, где э -э, уже строятся не магазины теперь, да, а храмы э -э, пошаговой доступности. Итак, я приглашаю вас на беседу. Э -э еще одна его характерная черта – пунктуальность. Это он дает знак, что он готов. Я приглашаю вас на беседу и прошу вас, особенно же сторонников СССР, противников СССР, тему мы будем рассматривать актуальнее. Писать мне, комментировать, задавать вопросы, говорить, понравилось вам или нет, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Еще раз послезавтра ТИФАУ является открытым каналом, каналом для тех, у кого есть что сказать. Каналом ему тех, кто не боится отстаивать свою точку зрения и считать, что он приносит этим пользу людям.